Приветствую всех, кто был смотреть это видео. Хочу показать, как я сделал быструю фиксацию крепежную пилы. Много роликов на эту тему. У меня немножко другой способ, может быть, может быть кому-то он покажется более удобным и простым. Вот такая вот пила SP6000. Угу. Что я сделал? Вот такие рейки металлические В ави покупал. Поставил. Закрутил их потай, Все прекрасно держится на 4 винта. Вот. Что мы делаем? Ставим пилу. Ставим пилу. Выставляем по рискам. И трассовываем вот такой вот металлический стержень по штатному креплению. И вот здесь вот винтом его закручиваем. Такой же вот штырь, немножко другой потоньше здесь идет. Только уже такие же штатные отверстия. Все. Пила установлена. Причем ее можно крутить, вертеть, как угодно ставить. Можно так поставить. Если надо что-то более широкое пилить, перевернул, так поставил. Все очень удобно и быстро. Точно так же это быстро разбирается. Для чего это я сделал? Чтобы можно было пользоваться управляющей шиной, когда есть необходимость. Широкие доборы. Надо поперек пилить. А здесь вдоль. Быстро снял. Попилил. Опять быстро поставил в отдел. нет проблем. Вот у меня старый столик. Здесь похожая была организована эта система. То, что также же он вставляется у меня. И также же от направляющих. Одноправда здесь она вставляется, крепится. И также же винтом закручивается. Этот столик я не буду убирать далеко, потому что бывают небольшие квартиры, и места мало, и мебели где много, и можно работать. А где места достаточно будет, буду работать уже именно вот этой Этим столом. Стол Михаила Исаева. В общем-то, мне нравится он. Я еще не работал, но я вижу, что все очень сделано качественно, добротно. Я им еще поработаю. Думаю, заценю. Еще оставлю дополнительный отзыв по этому верстаку. Все, всем спасибо всем до свидания желаю всем удачи и придумать что-нибудь интересное и показывать